Сейчас часто говорят о выгорании, профессиональном выгорании и состоянии, когда нет сил для работы. Как-то я задалась вопросом, почему в советские годы подобного термина даже не было и проблемы как таковой тоже. Люди работали, часто работали и внеурочно и так далее. Хорошо это или плохо, мы сейчас не обсуждаем, но Выгорания не было, несмотря на то, что работы было достаточно много. Конечно, я соглашусь о том, что 8-часовой рабочий день и 12-20-часовой рабочий день, которые устраиваются сейчас, наверное, это не нормально. Однако, я предлагаю подумать над чуть-чуть другой проблемой. Достаточно часто происходит следующая история отношения двоих, то есть работодатель и работник. В этих отношениях достаточно часто работник рано или поздно начинает себя оценить больше, чем нужно. Что я имею в виду? Его не устраивает зарплата, его не устраивают условия труда, и он думает, что если он очень много делает, то ему за это должны очень много платить. Но дело в том, что та работа, на которую вы устроились, изначально имеет зарплату. И эта зарплата не предполагает повышаться. Разве что каждый год переоценка в связи с инфляцией. Но человек начинает обижаться. Он часто сам себе придумал многие обязанности, либо сам себе придумал, что эти обязанности он должен выполнять. По какой причине? Это снова отдельная тема. Но именно переоценка себя, не недооценка, не ни низкая самооценка. Ну, собственно, как говорят, низкая самооценка и завышенная самооценка – это одно и то же. Но снова другая история. Так вот, когда человек работает и начинает себя ценить выше, чем его зарплата, у него возникают обиды. То есть я такой хороший, я так много делаю для компании, а меня не ценят. Это обида. И с этой обидой человек живет, как я часто говорю, обида черная дыра, ее накормить невозможно. И в эту топку постоянно идет топливо в виде конфликтов, в виде различных скандалов, в виде различных обид и так далее. И когда у нас что-либо есть, мы притягиваем к себе подтверждающие факты подтверждающие факты того, что меня не ценят, не самые лучшие. Естественно, в таком состоянии человек долго работать не может. И наступает так называемое выгорание, когда пошли вы все, я ничего делать не буду, и в худшем случае человек увольняется. Тема достаточно сложная, и здесь... Все очень просто. Когда вы начинаете думать, что вам платят маленькую зарплату, попробуйте представить себя совсем без этой зарплаты. На самом деле вы заметили, что на ваше место люди найдутся. И, как говорил еще Сталин, незаменимых людей нет. Нет человека и нет проблем. И эволюция длится очень долго. И в эволюции есть люди, которые остались навеки в нашей истории. И тем не менее эти люди были не вечны. Конечно, нам хочется, чтобы нас ценили, ценили выше, чем мы есть. И мы это называем по достоинству. А что значит достоинство? О чем речь? Поэтому попробуйте себя сохранить, и самооценка, и оценка окружающих, а тем более работодателей, очень часто не совпадает никто не виноват что вы работаете на этой работе считаете что вы достойны большего просто идите на другую работу где платят больше не получается устроиться на такую работу значит вы находитесь на своем месте поговаривают что поиск предназначения места в жизни это один из модных трендов на самом деле мы уже сидим на том месте, потому что все остальные места заняты. У каждого свое место, и мы занимаем именно его. И если мы занимаем не свое место, просто поверьте, система выкидывает. Если люди попали в эту ситуацию, они знают, о чем я говорю. А если не попали, они меня даже не поймут. Так что... Свою самооценку корректируйте с оценкой других людей.